я здесь не был. Привет. Вы просто не представляете, кто у меня сидит. Да, что? Hey, <laughs> что ты хочешь? А? Что ты хочешь? Ничего. Говори, говори, я спрашиваю, я отвечаю. <laughs> Нормальный <смех> контент. Контент мутим. А открой дверь-то мне, я как зайду. <смех> давай, давай. Спасибо. Обнюханный оксимирон, да. бэк. бэк. бэк. Короче. Короче, раз, два, три, четыре. Камера работаем! Камон! Скоро. Такой ушел! Давай, по-серьезному! Люди как бы могут помочь нам. Как вы думаете, есть ли у меня проблемы, кроме проблемы с доступом Джой Казина сегодня, по крайней мере. И в принципе. В принципе, мне как бы похуй. Опа! Клей момент присво... присоединился к нам. Ты что там, блять? Компания Хенкель, привет. Как трек называется, когда дропнешь? Я его дропну, когда захочу, мне вообще похуй. Амис в О, Вот он, помахал нам. А кто ты? А кто я на самом деле? Вот это слишком философский вопрос. Так, хватит. На самом мне реально, блядь, нужна эта. Давай, давай. Это отключи вот этих всех Они исчезли? Да, они не видит Погоди. А кто я? А кто ты? А да. кто я? А кто я? Шахматист Толя. Ну я пойду тогда. Какой вопрос? Говори. Ну, спрашивай. Нет. Сейчас, подождите. Давай. Не работает? Ладно, окей, давай. Звони, если что. Похуё у тебя какой телефон красивый. Да, вот XR новый. Покажи всем, как его. Сейчас. Очень удобно, самый большой телефон. Откуда чтобы... взял? Спиздил. В смысле? В самом студия на Да, на Чернигове. Да, ну здорово, здорово, блядь. Так охуенно, вообще столько народу смотрит, просто, конечно. вы Против фейса, до скор. Да все, смотрите, да все включите трансляцию, чтобы больше народу был, да, чтобы я точно не охуел. Да могу. Привет, ну чё, какие-то вопросы? Что я зад... Да я могу сальтуху ебануть. Вот так вот, типа с галопрохой. Смотрите, раз, два, три. Так вот, блядь. мастер. О, слышу. точнее, это тизер. Это вот Тём рэп читает, смотрите. Море, просто море. Спасибо большое. Макгрегор. Хабиб, Фана фанаты Макгрегора, пидарасы. Как там Гуф говорил? Но завтра, к сожалению, там большие проблемы есть. Сам ты читаешь плохо. Всем молодец. Гоу. Бля, ну вот за Путина жестко было. Сани. Бля, вот Спасибо большое. Про Путина оставить обязательно надо. Продадим потом рекламу в Кремль. Нормально я придумал. Никто так не делал. Бля, это, вот так, вот это, жестко, бля, это, это новый трек, который выйдет на альбоме. Спасибо большое. Спасибо. Чем зарабатывать на жизнь? Сука. Я обычно ворую помидоры. Помидоры. Это мы Путина что убираем? Путина убираем? Не, не, да? с Путина, в смысле, его нельзя убрать, он уже в 19 <говорит> лет у власти, в 18, 18 власти. лет у власти уже как-то уберешь. <говорит> Такие, блядь, <говорит> <говорит> сидят, чекисты, ты что, Путина убираем? Можно на студии убрать Путина. Баттл с Галатом, 19 лет, видишь нас математика, конечно. Был уже, вообще-то. Ты все пропустил. Все могу помахать, смотри. <смех> Че вообще как дела у вас? Че я за тобой с финала слова миска. Вон я проиграл пацану. Вот этому, вот этому пацану я проиграл. Я, кстати, к тебе в а О, спасибо большое. А видел все? Нажал в Инстаграме, посмотри. Будет весь, о, че, окси. Даже одной ничего будет, еще? Даже начали слушать, хотя бы... Майбэйфс еще рано. Раньше вообще никак не выслимали Асексуана. Uh, ну, все равно сейчас какие-то, блядь, типа из молодых, именно, говорим, есть ли? Ну, вот хайповых, хайповых. Сейчас хайпит и yeah. понятно, блядь. Борнер Music сейчас сделает да. свое дело. Ну, кстати, блядь, я уверен, что Конфлат из Асони Мюзик. Мне такой... Привет. Просто, блядь, артем весь Wi-Fi спиздал и ничего не работает. Харрисон, привет. Главное, что у нет здесь. Там вон Тёма есть зато. Здравствуйте. Ребят, у нас тут вопрос. Какой сейчас самый вот рэпер крутой, которого слушают больше всего? Хайповый самый такой, чтобы все типа знали, кто это вообще все. Привет. Какой рэпер крутой? Давай, Фит, вот будет с кем-нибудь Фит? Будет. Сванна Нит Суисайд. Вот с ним будет Фит. Привет, Кать. А ничего не будет. Давай еще или две. Окси, да не, ну Окси нет. Блин, начинает ты... каши, ты каши, говорят вот люди. Сань, ты каши, говорят, хайповый. Ты Да. Хаски какой-нибудь, говорят, нет? Витяка. Именно рэпер, именно музыка, именно музыка. Бля, Маркела лучше беги отсюда, блядь. Что, Ваня? Flat, Big Baby Тайп, Бульвар. Ну вот ты прям назвал все, что мы назвали. Бэби Тайп. Блин, Бэби Тайп серьезно так популярен сейчас? Baby Tape здесь да, не Мы не скажем, где. На Zagru Records. Маркул говорят вот люди. Я полгода назад его, блядь, был снюд. Ну, Markul, это три песенки. В Питере. Нет, я знаю, что... Нет, я к тому, что я типа те, которые... Дебаты у нас. Кто самый популярный рэпер, помимо... Miyagi Enspil, кстати, вот люди говорят. Я не езжу. Блин, отбрасываем вариант. ЛЖ. Леха Гуф. Гуф. Гуф есть. Янчик, говорят. Янчик, тебе на С. Серега, тебе на Артем. Какой, Тесла или Лойк? Артем Райтраул. Так. Тебе на N рэпер надо назвать. Да. Но... Да, сыграем ну, ну да, да, в перов. Русские, русские. А, только... а, а ты видел, вышел а батл, вновь батл вновь на, 100, на 140 bpm. Вновь. Видел, вышел батл, Игорь, Игорь, Игорь Весна. Не Почему? Все время Он то... это массы <связь> Все пишет. Никел. Никел. не Пиксель. Бля, такая ёбань, конечно, Миксель Пиксель, это пиздец. Я, я, блять, посмотр... короче мне приснилось мне был сон так. что я бадил с миксе на Версусе оооо <связывающий> блять на ты не видел этот видос а, слушай послушай блять Надо нахуй сука, раунд, блять, нахуй, сука. На, на рек я, <связывающий> так, такой, я экономил на обеды чтобы купить типа пластинку all duty bust да, да. Такой, у тебя хоть дура блять граммофон? -то? да ты говоришь <связывающий> ты что дура ты начинал самушал и просто убирал и берет короче ресторатор останавливает и говорит ну, на реке останавливаемся. На к. К. К. К. К. на К. К. К. на К. Китсол, К. Плохо? К. К. К. К. К. К. К. К. Он вернулся, кстати, и записал трек про кокаин. И не надо было. Нам у нас свои... О-о-о! Это 10 очков Гриффиндуру. Перечислите, пожалуйста. А говорит, у меня нету за козырного, нету за. А тебе на Эс давай. На С Серега. Был уже. Был уже, Серега, да. Ого, Саша Степанов, Дальше. тебе на Т. Тимати, братик, Тимати, друг мой. Типа, да, типа рэпер. Кто? Типа рэпер. Типа рэпер, это никнейм? Типа раптарный. рэпер, это типа рэпер, да. Надо было на С, все говорили, нам был свастой назвать. А Гард Матранга еще все слушают. Кто? Мы точно не рэпим Кто? Кто? Ну типа... Давай, давайте, давайте дом, честно. Нет. Матранг, он амбибия, бля. Давайте он не для нас. Нет. Звуковые волны я не воспринимаю. Только дельфины могут слышать Матранг. Блядь, я был лакионариями недавно. И дельфины слышали Матранга. 15 тысяч рублей стоит поплавать, сука, с дельфинами. Я подарила это Артему. И мне говорят: 10 зайцы. Я не делаю эту эту шутку. Здесь за 130 тысяч. Да, здесь за 130 тысяч. Я говорю, нахуй, 10 нас плавать с дельфинами. Такое чисто. Бамбл бизе Баста. Басту слушают, люди? Как вы а, думаете? Ну за 40. За... Ну За, за 25. За... За, ну, за 20. За 20, да, да, да. Медлячок еще все слушают. Медлячок что в Ну, в школе. Охуенно, я смотрел кастинг на песни, и там челик выходит такой, и включается колонка такой, я буду петь, типа, кавер. И вот играет медлячок, они такие все, и он такой, на леток, ты! Ему хватит, братан, воу, спасибо. А ты не видел кавер, Челик выходит и говорит, я буду петь ЛСП, холостяк. И начинает махать ветками, блять, это, очень это очень смешно. Ему говорят, а почему ты других исполнителей не перечислял? Он говорит, так вон один поет там. Кого еще? Трилпил вышел. Блядь, трансляция за трилпил лучше рэпер мира. Блядь, Нет, трилпил он же реально, типа у него вышел. Холостяк, да, да. Ну у него типа свой вышел, там просто припев окно вышел, Не, Нет, подождите, а вы мне скажите, что все, дорожки выкидывай? Дорожки чертё... Ой, выкидывай, а -а -а. да. Ну, блять а то кто -то ничего не будет. Не, серьезно, окно... не на сахаре же, да, сводится? Ох. Что Алфавит, говорят. Рамдиго вышел. Артем, алфавит крутой рэпер. А, кстати, с Никитой давно не общался, и даже... Мне кажется, мы бы нашли много точек общих тем. Точек соприкосновения? С кем? На столе. На карте, на карте чертежный. Да, будет. Да, твой грех присоединился к трансляции. Помахать. Илюмет говорят. Смешно? Смешно. Мне тоже очень понравилось. А кто с бульваром делал подкаст? А кто там? Девочка? Там такой, да, Я не это Юля, бьет, наверное. Юля, да. Юля, Юля Чинацкий, как Федя Чинацкий. И... <сих> <сих> а, вот. Мне, редо, как тебе? Редо, как тебе? Редо? редо, как тебе? Гудок? А, с Алисашем, редо, да. да. А ресторатор слышал у него? Нормальный. А ресторатор слышал у него это? Ты про что говоришь? Про то, что... Ну, вообще, принципе, а, знаю, окей. Жиз... Что а это? ты про что говорил? Про вступление у Райтрауна? А ресторатор не слышал тоже делать? Не слышал? У него ресторан. А есть тоже есть. Ну, хорус не знаю, а вот луперкаль... Круто. Грустный стон. Расскажи историю, расскажи историю, тему грустную да да как тебе, который застрелился? Я не знаю, но застрелился, говорят. Говорят, пуля настоящая была. да как умер. А как-то ну, кто-нибудь следит, скажите, пожалуйста, стед это, живой или нет? А Райтраун умер, помнишь, как Как поставили фотки его с А он просто где-то был и через два дня зашел, Какие-то пацаны, а почему все пишут мне, что я умер? Тизер, чеков веруса, нет, еще не чекал. Стед живой, как молодец, крутой. А что с букером и Варабом? Что не с не ними? Тём, что не с букером не и варабом, Тём? Что с букером и Варабом? Никто не знает смерти. Вараб салют. салют, да. Блять, чуть опять со нос не разъебал. У стеда водный пистолетик был. Куда? А, шутка такая. Джубили, говорят, хороший рэпер. Микси хороший рэпер. А ты не видел этого? Блять, нахуй! Ты не видел его посмотрел? Двадцать четыре. Когда он Да, а вот это нет, вы досмотрели до момента, где пиздец? Нет, я сижу Бля, не начинай. А потом он такой а, Ааа! Да, Ты видел? А Настя говорит, не видела этого. Да. Нет, это вот так вот делают пампы. А он делал. Как вот знаешь, Рот? Код наш этот оттапливый. План хороший рэпер. Ой-ой-ой! А мог бы нормально. Миксе Стефан тогда тоже рэп. Стефан, Стефан, как тебе? Как то? Ну как, как, ну как пацан. Могло быть и лучше. Ничего, а как рэпер? Как рэпер заебись. Заебись. МЦ похоронил хороший рэпер. У него есть треки, да? У кого? Да. Поширинил. Да. Нет, мне очередной привет Хэллоуи. Да. Ты знаешь? Я тоже, я да, тоже знаю да? Азиату привет большой. Азиату, Азиату привет. Азиату. Азиату. привет Все мои шмотки пяти. На миллион. Как он там делал? Что за Игнов? Виталь, привет. В телегу норм. <сесс> <Спасибо>. <сесс> ну да, наверное. А всем, кто подавает трансляции, пусть все послушают первыми этого. Спасибо. Можно включить. Я удалю просто ее потом. Дёрти Монг лучший рэпер. Можем по Аштехнику позвонить прямо сейчас. А? Ты а? Ты Толп, да. асей, асей. Не записывайте. Сейчас не надо записывать. Вот сейчас. Да. Когда будем песню показывать, не записывайте. такие Гуф, я не читаю рэп. Где Федя? Федя, наверное, в гараже у себя сейчас. Или дома, не знаю. Где доме? Где доме? Не знаю, коллега. А у вас Монсон до сих пор там правит в Да, да, да. А у нас еще, короче, был ради Хабиров, и он давал кучу бабок на футбол. Юран тренером был. Типа, улице, Не, ну выделял, короче, футбол, кучу бабок. Есть. И пришла новая женщина вместо него. Ага. И сказали: нахуй ваш футбол! За <с> такие деньги. Мало пошли нахуй своим футболом. Она сказала, и больше нет денег, и там все. И нет футбола в городе. Кстати, у рыночных вышел. Да, из тюрьмы, да. Охуенно. Бразик, респект. Колонна, круто. Так, я один раз там, знаком оста. с хим... Оста? В mm. тюрьме Орехов Зую я был там, кстати, пару раз. На фонтанах на правом плите. Вот слушаешь, мезу, алфавит Скрепка? Вот так у меня. Я говорю, нормально валю, а мне просто. Просто заебись. Ну ч ⁇ ребят, снимать будем? Сход гейм Давай. Ну это уже не шот Берём трек... Блу! Э... Я в Москве... Я не Шарон. Шарон рэпер. Да, Блять, как ты это сделала? мы что, у тебя есть звук? Да вон там это А, общается там человек, Ну а где смаркония? Я вас всех знаю. Я знаю вас. Ого, смотрите, это наш мама. О, вот, мама Блин, ребята, Тише. Ладно, Даша. Да. Район тебя остается без защиты. Там уже ходит. предлагаешь мне сейчас с Питера прилететь на Селигетску? Да. да, селигерский нужен герой. Герой это Ворма. Ребят, ну у вас кто-то Ворма, пожалуйста. Костюм, есть какой-нибудь плащ там? Плащи. Плащи Я дам мне все. Блядь, я с жутко... Даша, можно шутку пошутить, Тёме рассказать, который я тебе в Телеграме писал? Ну, при всех. Про песни. Да. Блядь, все, а нормально скидываю дальше, блять, ты видел, как ты парень, типа, на что, блядь, я скидываю Стасу видос. Оооо, это же Спасибо, пальцы, что скидываешь последние Было смешно все, пока. да, очень, Блять, спасибо, что зашла, только Стас расстроили. Приятно было пообщаться. Да. Да, Стас тоже Стас вот здесь. Сердечки. Да. Скруджи, как тебя, Артем? Вообще никак. Никак. Угу. После шоу гейма не писал. Угу, угу, <смех> <смех> я ждал, блин, какой-то фидбэк, типа, хотя бы височку в армию. Что при... У меня, прикинь, я, я типа, геймбили, он встречает на КПП. Я такой... Бля, что, что, что? Было охунь. Да, странный фантазий. Еще один раз был, что-то. Так что, пожалуйста, я дам тебе такой... Бъмбл-бизи, нет? Бъмбл-бизи, нет. Смотри, одного <связать> рэпера дам от себя. Вот реально, кстати, знаешь, что, что мне нравится? Кто? Прогоняем? МС-карак. Не, мне просто надо еще как раз... Когда комбайк... Когда, когда комбайк... Я не слушал. Когда комбайк у Тесла? Комбайк Тесла? Чувствую, а кто да? спрашивает? <связь> <связь> не знаю. <связь> Скажи не могу выиграть почему ну потому что ну, что похоже на казах ам this... this... Сем... чуть чуть, чуть, -чуть. Все. я уже сделал все что можно за эти три года поэтому пожалуйста мне хочется с вами ними пообщаться даже и с казахом с тобой тоже возможно я скажу тебя там он на армянском такой ладно короче будет круто будет шоу с вами личном будут эм, такие губы деконинг с райтрауном right и просто ну хорошая подготовка с, right с хэллоуином вот и все примерно такой вот контент от меня качественный соответственно да нахуй не сняты на ред на ред снимать будешь да студия твоя антиван смотрите Ваню умело смотрите а можно смотреть онлайн-трансляцию Иногда. Иногда. Нет. А, иногда иногда нет. нет. Типа закрываешься вот так вот, типа Ваня, блядь. Тесла, Куэма, бы они угарную всякую хуйню снимали. Угар, хуйню снимали, было зефир, Блин, высылали, ты, ты, знаешь, было круто, потом как-то раз недавно. Я показываю а. тебе девочки, на своей работе. Меня? Да, я просто говорю что Ваня будет что-то писать показываю твою фотку. И она говорит: о, так я его знаю. Я думаю, ничего. Он себе, же этот просил, мир чего. Это так... он был. Ну, вот да Все, мы пошли, Мцпох, привет. кадра васер Давай. Да. Да не, у него день рождения был, он вообще лучший, зайка, и, и переставр... Все, на на эту прекрасную осень мы пойдем. Подписывайся на мой YouTube канал. <связь>